Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru И в этом видео мы продолжим верстать наш макет главной страницы и сделаем блок отзывов. Мы его будем делать через модуль View Slideshow. Это у нас будет слайдшоу, а не просто один отзыв. Давайте начнем сейчас с того, что создадим новый тип материалов отзыв. Вы можете, например, добавить возможность добавления отзыва обычным пользователям, и они тогда смогут сразу отзывы писать на ваш сайт. Ну, естественно, вы должны будете поставить настройку публикации не опубликовано, чтобы все новые отзывы, которые создают обычные пользователи, не публиковались сразу на сайт, потому что, возможно, у вас будет гневный отзыв, который захотите удалить перед тем, как его публиковать, можете просто не захотите публиковать какой-то из отзывов. Поэтому снимите галочку настройка по умолчанию опубликована, тогда все новые отзывы будут не опубликованы сразу. Давайте пишем отзыв Тестимониал Вот так Сохраняем Нам в принципе не нужно дополнительных полей Для типа материалов отзывов а, единственное, нам нужно будет автора отзыва указать. Давайте, наверное автора отзыва добавим поле. Ну и будем body использовать как содержимое отзыва. Текст простой простой текст. Сохраняем. Так, машины имя укажем. Автор. Сохраняем. Чтобы добавить возможность публиковать отзывы и добавлять отзывы. Обычным пользователям вам нужно будет настроить право доступа. Можете использовать роль авторизированного пользователя или анонимного пользователя, чтобы отзывы могли все писать. И добавить в, вашем, в ваших правах создавать новые материалы отзывов всем пользователям любым. Если вы включаете анонимным пользователям добавление отзывов, тогда не забудьте поставить капчу или молом, либо другую. Другой модуль, который будет блокировать роботов и ботов, который будет пытаться вам спам запихнуть на сайт. Так, промахнулся. состояние новых отзывов. Поэтому лучше всего, конечно, сделать только авторизированным пользователям возможность добавления отзывов. Но если вы хотите, можете, если у вас нет авторизированных пользователей на сайте, то добавите анонимным пользователям. Но не забудьте форму свою защитить от спам-ботов. Добавляем. Ну и теперь, соответственно, если мы зайдем под обычным пользователем на сайт, не админом, то мы сможем добавлять ноды. У нас есть лишний блок. Давайте сейчас его уберем со страницы отзывов. Так, блок about us. Давайте зайдем в схему блоков. И отключим его, чтобы он показывался только на главной странице. Страница только для перечисленных страниц. Для главной. Нужно поставить отображать для перечисленных страниц на главную. И блок должен пропасть со страницы добавления отзыва. Отлично, он пропал. Нам также нужно будет добавить еще стили для внутренних страниц, но мы делаем только главную страницу в, в этой серии уроков. Поэтому вам придется самим добавить какой-то макет для внутренних страниц. Сейчас у нас нет никаких стилей. У нас только стили бустропа. Вот видите, зеленая кнопочка, превьюшка. И все. Для внутренней страницы, конечно, нужно стили тоже будет добавить потом. но сейчас давайте добавим. Хотя бы просто отступ сверху. Потому что она очень сильно мешает. Шапка сайта. Она, не, она фиксированная. Через Position Fixed. И загораживает нам основной контент. Давайте возьмем Main контейнер И добавим ему margin. Сейчас посмотрим, какого размера. Так, нам даже больше 80 пикселей. 150 пикселей. Давайте зайдем наши компоненты. Это обычные наши стили. Можем использовать, например, стили body, что это не главная страница. Например, body. Добавим margin-top. 60 пикселей а для главной страницы сейчас найдем классы по фронт то есть для главной страницы у нас есть класс по фронт и его мы поставим margin топ 0 О, точнее не боди. А main контент. Задаем main контенту. Margin margin топ 50 пикселей. А мейн контенту с классом по Front Page мы задаем 0 пикселей, чтобы на главной странице не было такого огромного отступа. класс ID main container так main container класс main container все-таки давайте поменяем и обновим страницу угу. теперь добавляем отзывы отзыв давайте текст можем скопировать в принципе отсюда Можно, в принципе, даже использовать заголовок отзыва, тайтл отзыва, вместо автора. Ну, если не хотим использовать. Нам не нужно, например, дополнительное поле для должности человека, который оставил отзыв. Мы можем через запятую просто писать там директор, например, или там начальник какого-то отдела. Прямо через запятую, кто он есть. Сохраняем. Давайте добавим еще один отзыв Зайдем на страницу not add Соответственно, если вы хотите, чтобы пользователи добавляли отзывы, вам нужно где-то добавить в менюшку Ссылку на добавление отзыва Давайте отзыв 2 Сохраняем Мы добавили материалы отзывов. Теперь давайте перейдем к уже непосредственно созданию самого Use Slideshow. Мы будем использовать модуль Use Slideshow. Это популярный модуль. В седьмой версии у этого модуля были небольшие проблемы с ресponsивом. С адаптивностью верстки для слайд-шоу. В восьмой версии его немного пофиксили, проблем стало меньше. Хотя есть, конечно, небольшие недостатки у этого модуля. Но его преимущество в том, что он быстро и легко устанавливается, не интегрирован со вьюсом. То есть вы просто даете вьюс и указываете, что выводить все материалы как слайд-шоу. Давайте поставим этот модуль. сейчас мне скачается, это модуль через Drush, вам нужно скачать либо через Composer его, либо через Siderpolork. Нам нужно будет включить модуль View -slide -show cycle и вниз основной модуль. Включаем оба этих модуля. В Redmi модуле можно посмотреть, требуются ли какие-то дополнительные библиотеки для этого модуля. Здесь мы видим, что jQuery Hover intent подключается удаленно через Remote. Но в Redmi вроде не написано, что нужно что-то качать. А, есть Required Troubles. Нужно скачать эти библиотеки. Но ну, давайте скачаем их тоже. Вы можете, в принципе, использовать подобные команды. Если у вас Macintosh либо Ubuntu. А в Windows вы можете использовать Drush, чтобы скачать библиотеки. А я использую просто метод простого копирования. Чтобы вы могли даже без Drush и без композера установить этот модуль. Итак, копируем постепенно все библиотеки, Так, смотрим куда нам нужно скинуть, так, jQuery Cycle, заходим, создаем в папочке Libraries, как написано в Redmi, jQuery Cycle папочку, и копируем туда Clear Также нам создать нужно hover intent. jQuery hover intent Так, видим положение. Query Hover Intent изменилось. Давайте зайдем на этот сайт и посмотрим, где же там можно взять Hover Intent. Так, написано, что можете взять с GitHub. Ну, давайте скачаем с GitHub. Hover intent. Копируем этот плагин, и нужно создать еще папочку Джессин 2 и скачиваем его также. Копируем, вставляем. Вот эти три блюдечки нам еще дополнительно нужно скачать, чтобы работал наш плагин. JQuery Cycle. И теперь давайте вернемся обратно. И можем создавать новый views. Давайте добавим новый view. Будем выводить наши отзывы. Выводить будем блок. Ну, давайте, наверное, 5 элементов увидим. Хотя можно убрать, например, вообще ограничения. Если мы не хотим, например, не публиковать отзывы, то можем просто снимать их с публикации. Выбираем формат отображения слайдшоу. Давайте сохраним и продолжим дальше. Во вьюсе вы видим полями наши боди и автора. Сейчас у нас есть заголовок. Нам заголовок в принципе не нужен. По макету его нет заголовка. Но если хотите, можете вывести заголовок. А сейчас просто предлагаю вывести боди. И автора. Боди. И автора. А вот у нас смотрите внимательно, что у нас есть автор, который. Автор содержимого, то есть тот, кто создает материалы. Это будет ссылка на пользователя. У нас все пользователи под гостями создают отзывы, поэтому нам нужно именно вот это содержимое, которое поле. Вы также можете посмотреть через код название поля. То есть если наводите на чекбокс, то увидите, что это поле называется Field Data UIT. Вот видите UIT. Нам же нужно вот это поле. Автор филд. Ну, филд автор, грубо говоря. И добавляем именно его. Может быть не совсем удачно назвали поле автором. Может стоило назвать поле автор отзыва, чтобы вы не путаться таким вот образом. Давайте выведем все как есть. Ну и заголовок стоит убрать, раз у нас его нет по макету. Опять же, вы можете заголовок переименовать в поле автора. Автор отзыва. Так, и сохраним. Настройка настройках слайд-шоу можно повырять различные параметры нашего слайд-шоу. По-моему, мы уже делали видео отдельное по слайдшоу. Можете открыть его, посмотреть. Мы там разбирали, как сделать из слайд-шоу карусель. Мы сделали несколько слайдов на, од... на один просмотр, точнее, несколько элементов в одном слайде. И пролистывались они к каруселью, то есть, мы ставили эффект скролл горизонт то есть прокручивание по горизонтали и получалась небольшая даже карусель из этого слайд шоу настраивали баттоны элементы управления назад вперед это все мы рассматривали в другом видео Вы можете посмотреть в предыдущих видео а пока в принципе нам достаточно стандартных настроек единственное может быть переключение виджетов поставить почаще а пока будем использовать дефолтные настройки, давайте выведем наше слайд-шоу на главной странице, добавим блок, зайдем в схему блоков и выведем наш блок. Отзывы размещаем, показываем только на главной странице. Можете помещаем его выше, чем содержимое страницы и сохраняем. нам нужно опубликовать наши отзывы у нас есть фильтр статус публикации до да? только опубликованные Отзывы появятся на сайте. Вот видите, они unpublished. Нам нужно зайти и поставить их published. Publish content. То есть, опубликовать их. То есть, все новые отзывы, они будут unpublished, не показываться сразу. И только когда вы их подтвердите, опубликуете, тогда они покажутся на странице. Вот таким вот образом. Видите, они пролистываются. И давайте засти, застилизуем. Добавим еще один шаблон блока. Нам нужно добавить контейнер. Посмотрим, какой нам нужен шаблон. Так, это отзывы. Вот он, тестимониал блок. Копируем название имя и шаблона и создаем такой же шаблон. Копируем блок. Тайтл у нас тоже будет находиться в контейнере. Все это дело. И чистим кэш, чтобы наш шаблон применился. У нас не будет бэкграунда у блока. Нам нужно будет только добавить такие вот иконки. Можем добавить их через фонд ACE. Все остальное у нас стандартное. Ну единственное, вот шрифт очень мелкий. Я бы сделал его побольше. Давайте поставим процентный масштаб Хотя нет нормального размера Сейчас посмотрим, какого он размера 14 пикселей но ну, в принципе, нормально 14 пикселей, это довольно-таки читаемо Все, что до 12 пикселей Включительно 12 пикселей Это читаемый шрифт Если он 10 или еще меньше То стоит задуматься о том, чтобы сделать его побольше Все-таки 10 пикселей Это очень маленький размер Для больших мониторов это будет смотреться очень мелко Давайте теперь сделаем оформление, как на сайте, добавим еще один CSS, заходим в CSS-файлики, добавляем блок Testimonials, SCSS и подключаем его. Нам нужно будет сделать h2 такой же, как на остальных страницах. Так, сейчас найдем его. Так, такой у нас класс. h2 скопируем. Сейчас посмотрим, где мы на белом фоне такой же цвет. Вот как в портфолио можно оттуда из портфолио скопировать и цвет, и стилин для нашего тега H2. Также в H2 у нас есть еще авто. Тоже копируем его. И давайте добавим стили еще нашему боди. Посмотрим, какие классы у нашего боди. Давайте уберем этот черный свет. Класса ViewSlideShowSlide. Slide. Background поставим белый. Или просто уберем его. Напишем нон. И давайте посмотрим, какие размеры у нас у каждого из элементов. 28 пикселей и серый цвет у боди. Давайте так напишем. 28 пикселей и серый цвет. Давайте в field body зададим конкретно нашему use field body такой цвет. А нашему автору зададим меньший размер. фонд size поставим 14 пикселей, как на макете. И color поставим blue, нашу переменную blue для синего цвета еще нужно будет добавить отступы и еще нужно будет сделать тонкий шрифт давайте посмотрим отступы у всего блока сверху и снизу по 70 пикселей мы его обычно ставим Паддинг топ 70 пикселей сверху. Паддинг боттом 70 пикселей снизу. И отступы. Margin боттом. Ну, здесь, наверное, тоже не знаю, сколько пикселей сейчас посмотрим. Ну, 40 пикселей. Давайте добавим margin-bottom 40 пикселей после field body. и Добавим потом еще иконку наших testimonials, так же как мы сделали с иконкой твиттера. Так, давайте найдем наш field-content. Да, еще нужно добавить отступ вниз от отзывов. Тоже, наверное, пиксели 30-40. Ну, да, 35, может быть, 40 поставить. Наш тк 2 margin. Margin bottom. Margin bottom. Давайте 35 пикселей поставим, в принципе нормально уже будет, надо сделать поменьше, потоньше точнее body, фонд фонт weight поставить 300, и давайте сейчас найдем фонд awesome иконку, Со, с отзывами. Давайте найдем icons, найдем, поищем testimonial. Так, если здесь какие-то отзывы, quotes. Так, кавычки. А вот quotes right. Ну, в принципе, не то же самое, как здесь, не такие круглые. Но нам важно, чтобы просто показать, что у нас есть иконка, что это testimonials. Можем скопировать просто размеры, такие как мы использовали для Twitter. Можно добавить также через tag «i» в шаблон нашего блока. Вот у нас есть контейнер, и прямо в контейнере мы вставляем нужную нам, нужную нам кнопку. Сейчас только скопируем. Вот рай, вот рай, копируем. И нужно добавить теперь стили этой иконки. Цвет у нее серый, такой, как у текста. Нужно только поставить ее по правому краю. Давайте поставим. Добавим, например, float right. Найдем сейчас наш тестимоний. float right font size у нас будет давайте 28 вас 8 пикселей например цвет такой же серый как у нас у body можно поставить float right, можно поставить position absolute float right даже предпочтительнее если конечно у вас нет клеобов где нибудь у тега title сейчас посмотрим Просто если у вас будет клеобов, вот этот тайтл, то будет сложнее выстроить отступы. Так, давайте посмотрим, как по макету. Тестимониус вроде должны идти в одну линию, да, с иконками. Давайте попробуем иконкам задать отступ сверху. Или давайте уберем лучше отступ сверху у тега h2. Да, давайте просто выберем тега, тега H2 отступ сверху. Margin топ уберем, поставим 0. И тем самым мы выровняем на одной высоте H2 и иконку. Так, вы в слайдер забыли добавить фильтр по слайдшоу, То есть сейчас у нас показывается белый экран, потому что мы не добавили тип фильтровать по типу материала. Давайте добавим фильтровать по типу наших отзывов. Сохраним. Теперь у нас будут вводиться только отзывы. Ну в принципе уже выглядит довольно таки хорошо. Практически так же как на макете. оказывается все по порядку я думаю на этом все по крайней мере с этим уроком в следующем видео мы разберем как стилизовать веб-форму через модуль WebForms. спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал смотрите следующее видео делайте хороший сайт на Drupal.